доброго дня как видно по заставке на моем телефоне сегодня я несмотря на веселые комментарии видео хочу прокомментировать, не пройти вас э, такого события, которое состоит с 6 октября, а одно из этих событий 20 сентября состоялось уже, это конечно же вся информация посвященная бою Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора вот здесь мы видим, что Конор Вася готовит свои пояса и все, всем так у Вас добро пожаловать в или как у Вас, вот где-то Хабиб пришел Вася с одним поясом который, кстати, опа пояс уже видишь, как не стоит пояс Конора все четко, бутылочка виски кстати у Вас, потом посмотрите вот смотрите на этот взгляд Эй, ты за красавчик, я не знаю, что не уважать. Такой красавчик, Васа. иди сюда, говорит он Хабибу, да, но успокаивает их, конечно. Оба, конечно, красавчики. Кто за Хабиба, Кроза, Макгрегора? Вот так. Вопрос сейчас задается. Сейчас задается вопрос. Я бы участвовал в раскрутке, я бы всех пригласил фанатов, говорит Конор Вася. Где фанаты Вася? Конор говорит о том, что э, дерется ради фанатов. И все фанаты Вася заслуживают шоу. И вообще Вася он говорит, что это вообще конференция, это вообще фуфло. Он не понимает, почему Вася не пригласили фанатов. Почему? Вот смотрите, у него два красивых пояса. К сожалению, он сожалеет, что весь фанатов, так как они ему именно приносят доход. Сейчас он ответит, почему он вернулся в октагон. Он обозвал Хабиба Нурмагомедова у вас с Ну, конечно же, вас, но это шоу, и он в общем-то ради этого вернулся в октагон. Но не конкретно ради того, чтобы вас наказать Хабиба, а просто потому, что он ему нравится это дело. Тут он говорит про Хабиба у вас, что тот, конечно, вообще обосрался у вас. Когда были в автобусе, извините за грубость, но так вот говорит Конор, Вася МакГрегор. Он еще раз называет его, Вася, крисой. Это, Вася, вообще четко. Сейчас ему задают вопрос, Хабибу. Хабибу задают вопрос про то, что когда-то они были у вас, когда-то дружили, дружили, дружили с этим Конором МакГрегором. Сейчас говорит Коннор, что Путин, Вася, молодец. Так, давайте посмотрим, что дальше, чтобы сильно не затягивать, потому что все смогут просмотреть вот это, самые интересные моменты. В полную конференцию все Вас в интернете могут найти вот здесь. Коннор Вася, Макгрегор рекламирует виски, Вася. Сейчас он будет рекламировать, видите? Правильно, Вася? Не хотели его пускать, но впустили. Я хочу напомнить, что Конор МакГрегор, он вообще спрятал вот маленькую, видите, Вася. Спрятал одну маленькую, а его, вас пустили, видите. Он сам принес пояса, потому что он, видите, Вася, говорит, что тут ну, не очень к нему относятся. Ну, побоялись, может быть. Он хочет всем налить, всем... Если, говорит, стакан мне не дадут, я с бутыльки Уася буду пить. Угрожает Хабибу Вася, Смотрите, сейчас он будет пить. Ему принесут стакан, ну кто откажет Конору? Я вам скажу, Вася, Он видит, он, он балдеет, что вкусно. Сейчас вопрос опять у вас о Конору. Выпил стакан уиски. Спрашивают он как он будет Хабибом вообще. Будет ли он бить Хабибом? Топтать его голову, Вася. Давайте про Хабиба маленько посмотрим. Так, сейчас, что такое тут, Вася, пропустили. Конор, конечно же, Вася упрекает Хабиба в трусости, что он трус, Вася. Он говорит, что базар вообще, драться надо. Короче, вообще Коннор вас сказал, что Хабык это у вас вообще ни о чем. Он Опять про, про то говорит, что у вас про автобус у Вася видите. Ну, я не знаю, конечно. Автобус, не автобус, Вася. Посылает ее друг друга Вася. Всю пресс конференцию опять повторюсь. Вы можете посмотреть где-нибудь на Ютубе вообще много выставили. Тут вопрос, конечно, на автобус. Хабибу, он говорит, Конор говорит, Вася, ты, Хабиб, Вася, почему ты не вышел, Вася, с автобуса? Он говорит, не знаю, говорит, потому что не вышел, вас много было. А сейчас, говорит, Вася, видишь, много вас сильно, много вас. Как они с парочкой, там полный автобус. Какие 40? Я, вас не знаю, где там 40 было. Ну, короче, тут непонятно. Так, Хабиб не особо видать, говорит по, по английски, он так Кстати, четко Конор поясняет, что э, Хабиб напал однажды на друга Конора, чеченца Вася, и еще на одного друга на, поэтому называет его Криса. И Конор бывался никогда бы не напал, никогда бы не напал на ирландца, говорит, просто, потому что по-братски Он в капюшонах ходил, видишь, Хабиб Вася не может за это ответить. Он просто, честно говоря, Вася, я после впечатления под пост. Такое впечатление сложилось после конференции Конора Макгрегора и Хабиба, что Хабибу вообще просто нечего сказать. И это не потому, что он такой молчаливый, Вася, и Вася Егорный орел такой, а просто потому, что ему действительно нечего ответить. Ну, посмотрим, Вася, конечно, что он ответит. Не знает, не может ответить, Вася, за свои слова. Макгрегор за любой базар отвечает. Все, выезжай, Вася, он ему говорит что все вообще он унижает хабиба просто на попольной, потому что говорит и семья твоя вообще ничто отец твой ничто ты вообще говорит вас пришел просто заработать денег я тебя втопчу в этом клетка васа вот Конор Макгрегор красавчик не знаю ведь нет не, не Хабиб здесь Конор Макгрегор вот он смотри два пояса сидит четкий пацан четкий пацан он говорит что я флойд моя везер говорит в ММА. Он вообще крутой. Конор Вася красавчик. Сейчас смотри, Вася опять два пояса. Он говорит, что Хабиба вообще стыдно смотреть на его бои. Он видишь как. И кстати, я вас хочу попросить заметить, смотри. Конор вообще все можно. Я не понимаю. Хабибу даже сказали бы, наверное, убери ноги. А Конор сидит, Вася. Виски принес. Салам алейкум сказал. Два пояса принес. Хабиб, не знаю, я, я думаю, что он просто не в понятках. Если сравнивать, конечно, уровень такого развития разговорного Конора Макгрегора, Вася и Хабиба, то тут 100% все на стороне Конора Макгрегора. Потому что, не потому, что Хабиб там какой-то скромный, Вася, пацан сидит, а просто потому, что Конор более красноречивый, Вася. Посмотрим, конечно, на бой в ринге, это более важно сейчас покажет вам более опасный момент вас смотрите я вас честно думал что он тащит ему конах видите тут он ему говорит тут два мента подошли нью-йорка вас в общем на этом пресс конференция окончилась Коннор кайфанул как обычно красавчик не знаю кто за кого болеет вас я официально заявляю, я за рам агрегера я даже в этом болел, когда он с Флойдом Айвезер, он дрался, Вася По боксу я тоже болел за него то что он красавчик, он шоу показывает Что нужно, он правильно сказал Что нужно, что нужно фанатам Шоу нужно, Вася Они за это деньги платят Они а просто пришел, я, да, я, я, я. Ладно, всем удачи, всем пока Удачных боев, удачной, удачи в жизни Красавчик Коннор, Вася Душевна душу, тебе победить Желаю, Хабибу тоже удачи Си комментарии жду.